Действие второе, картина четвертая. Та же крысоловка, развернутая другим боком. Крысьео полу лежит сверху. В кустах грызет-то и Грызильда, ее кормилица и подруга. Переговариваются шепотом. Грызильда, меня послушай, говорю я, мне все-таки годков поболе. И я с сеньорами имела дело. Ни раз, да и не два грызят, а сколько? Грызят, восемь, коль память мне не очень изменяет. Я, впрочем, не считаю тех сеньоров, что клинья подбивали ко мне сами. Считаю я лишь тех, кого любила. Их было ровно восемь. Или девять. Ну, правда, если посчитать еще Грызяву, он был такой вальяжный, грациозный, то будет десять. Ой, постой, забыла, я двух еще. Тогда всего двенадцать. Грызята, ну, подруга, ты, верно, большой знаток в этих делах. Уж никак бы не подумала. Грызильда, да, в делах любовных мне, пожалуй, равных нет. Поэтому я и говорю тебе... «Слушай моего совета, и все будет по высшему разряду!» — «Но как же мне начать знакомство? Как подойти к нему? С какой стороны?» — грызет, да, ой, глупенькая. «Да где же это видано, чтобы женщина подходила к мужчине первая?» «Ты должна быть неприступна, как скала!» Упаси тебя, Боже, сделать вид, что он тебе нравится!» Грезетта, Он мне не нравится. Грезильда, Ох ты! А что ж мы тогда делаем здесь, в кустах, ночью? Грезетта, Он мне не нравится. Я влюблена в него, по уши влюблена, до самого кончика хвоста. Если бы ты, кормилица, видела его во время схватки, это огонь! Это просто ураган! Боже, хранящий нас! Ты свидетель! Я не могла сопротивляться. Он просто поглотил меня всю, мгновенно, без остатка. Гризильда Прекрасно! Тогда для начала нужно ему только показаться, но при этом сделать вид, что он тебя не интересует ни капельки. Хорошо бы пройтись туда, сюда, ну, вот хотя бы до этого дерева. Грызельда. А дальше? Что потом? Грызельда. Пусть он окликнет тебя, Гризета, Как только он окликнет, я умру на месте. Грызильда, Маленький мой птенчик, глупышка ты моя. Еще никто от этого никогда не умер. Гризетта. Кормилица, но я боюсь ужасно. Как подумаю, что вот сейчас нужно встать и подойти к нему ближе. Так ноги наливаются свинцом. Гризельда. Да-да-да-да. А здесь вот в груди будто стучит раскаленный молот. А в животе холодеет? Грезетта. Откуда ты знаешь? Так стучит и холодеет, что не знаю, с чем сравнить? Грезетта. Это любовь, детка моя. Уж можешь мне поверить. Но ты не волнуйся. Стоит лишь только заговорить с ним, и тебе сразу станет легче. Грезетта. Как же заговорить, если ты сама сказала, что лучше делать вид мута. Он мне совсем не интересен». Грызильда, «Ах ты, дитятка ты мое неразумное! Вот как шпагами махаться, да кулаками, Этому тебя учить лучше еще самой у тебя поучиться. А как к сеньору подойти, и нет в тебе понятия никакого. Давай-ка сделаем так. Пройдись от этого дерева вон до того. Только смотри, не смотри на него! А как окликнет он тебя, так... Беги сюда, ко мне. Ну, а дальше будет дальше, поняла? Грызетта поняла, кормилица поняла, подруженька. Грызельда, капюшон-то накинь и ступай с Богом. Грызетта, ой, страшусь. Грызильда, ступай, ступай. Шелест голосов, ступай, ступай, ступай. Грызельда, эй вы, чё загалдели? Ну-ка, цыц мне тут. Шелест голосов, мы тихонько. Мы тихонько. Гризильда, Замолчите, не болтайте! Не мешайте, я прошу вас! Шелест голосов. Хорошо, мы умолкаем. Нас уже совсем не слышно. Если очень будет надо, позови. А мы умолкли. гризильда Вот и молодцы! Без вас спокойнее будет. Ну, ступай, дитятка. Помнишь? туда, сюда и бегом ко мне, когда окликнет. Грызель, да помню, помню. А если он не окликнет? Грызель, да ну как же не окликнет? Обязательно окликнет. А если не окликнет, я ему <сviets> такое <сviets> окликну. Такую красавицу, как мое дитято, да не окликнуть. Я ему тогда я ему я ему тогда, знаешь что? Забывшись, кричит что есть силы. «Эй, вы там, наверху! Совсем ослепли!» Красиво вскакивает, всматривается в темноту. «Кто здесь сейчас?» — кричал. «Эй, отзовитесь! По запаху я вас не различаю!» Про себя какая-то чудная мешанина из москуса, лаванды, мяты, амбры. «Похоже, не девица так душится!» темноту. Что ж вы молчите? Или вы посланник от той, что мне милее всех на свете? Тогда тем более резона нет молчать. Грызильда, вставай, скорее иди, ведь он зовет. Грызет ой, не могу, не имеют ноги. Умираю. Грызильда, ну что за пустяки? Скорее иди! Зовет! — Что там за шепот? Ничего не понимаю. — А, может, это просто было эхо? Грызучо сказал, оно бывает громким. — Да, видно, не дождаться мне грызет ты. — Ах, как мне жаль, Грызильда. — Вот видишь, он страдает, — крысьео. — И некому советом мне помочь, ведь сам-то я в таких делах не мастер. Сижу здесь, жду, придет или не придет. А может, лучше мне уйти совсем? Или вон в тех кустах ее дождаться спускается, идет к кустам. Грызетто. ай яй яй Что делать мне? Ведь он сюда идет. Боюсь! Грызельда. Смелей! Вокруг мы обойдем, как будто только что пришли. Обходят кусты, с другой стороны капюшон грызет и цепляется за ветку, остается на ней висеть. Красиво натыкается на капюшон. О, девный и знакомый запах. А, эта вещь, как будто бы ее тянется к капюшону. Картина пятая. Влетает разъяренная крысунья. Ага! Вот вы-то мне сейчас и ответите. Крысево! Простите, сеньорина, я, может быть, и отвечу, если вы мне объясните, в чем вопрос. Крысунья, во-первых, не сеньорина, а сеньора, а во-вторых, незнакомец, вы немедленно должны мне сказать, где находится мой сын, мой ненаглядный, мой единственный кры-кры. Крысео, я, крысуне, только не надо меня утешать. Крысео, да я, крысуне, не надо мне говорить, что вы ничего не видели. Крысео, послушайте, сеньора, крысуне, и слушать не хочу, отвечайте прямо. Не надо мне тут слов утешения. Красиво. Я и не собирался, Красуня. Да-да, конечно, вот с этого всегда и начинается. Я не собирался вас утешать, сеньора, но вы должны быть мужественны, красиво, сеньора. Вы должны быть мужественны, крысунья. А? Что? А? Он это действительно сказал? Или мне послышалось шелест голосов? Сказал, сказал, сказал. Мы слышали, мы слышали. Крысунья, ну, конечно, я так и знала. Признавайтесь, сеньор, моего мальчика пронзил насквозь своей длинной шпагой этот последний негодяй, грызучо. Красиво, вовсе нет, сеньора. Крысунья, значит, это вы его пронзили насквозь. Красиво, да нет же, сеньора. Крысунья, я так и знала. Конечно, он такой влюбчивый, такой нежный. Он, конечно, опять втюрился. Да, так оно и есть. Втюрился в первую попавшуюся финтифлюшку. И не говорите мне, что это не так. Я все равно не поверю. Я слишком хорошо его знаю. Он втрескался по уши и сейчас скачет за ней на борзой собаке. Говорите мне скорее, да или нет. Не молчите, я этого не перенесу. Крысио, да. Крысуня, что да? Красиво, нет. Крысуня, ну что, нет, не морочьте мне голову. Сами не знаете, что говорите. Тоже мне. А по виду так прямо сеньор. Красиво, успокойтесь, я молю вас, с вашим сыном все в порядке. Пирожки он с аппетитом съел, со мною поделившись, и домой направил стопы, чтоб, нырнув скорее в кроватку, сны смотреть всю ночь до утра. Красунья, а ой, а что же вы, что же вы не сказали сразу мне, что вы крысьео? Это так? Ведь вы крысьео? Пирожки, для вас пекла я! Красьево, да, матушка, для меня. Мы вместе с вашим замечательным сыном поели их с огромным удовольствием. Спасибо вам, матушка, крысунья. Спасибо вам, матушка-крысунья. Крысунья, ну что вы, сеньор, красиво, не стоит уж так благодарить. Пирожков у меня много. Я с вечера замешиваю тесто, а утром начинаю выпечку. К обеду у меня бывает до сотни пирожков. Можете мне не верить, но это истинная правда, сеньор. Красиво, О, я охотно верю, сотня пирожков, Ой, это прекрасно. Семья ваша, наверное, не знает, что такое голод, крысуня. Ну, что вы, сеньор, очень даже хорошо знает. Семья у меня большая, одних дочек двенадцать. Красиво, двенадцать дочек? Это же счастье, крысуня. О-хо-хо, когда это счастье садится за стол, а к нему еще мои братья, а их восемь. Да с ними их жены, да детишки. Их э, точно не помню, боюсь запутаться, кажется, около сорока. Такая вот у меня семья. Это я еще не считаю себя, муженька моего милого, да и родителей моих, да его родителей и дедушек-бабушек тоже не считаю. Они мало едят, зубов у них почти нет. А самое главное, сыночек мой единственный, мой ненаглядный. Его не посчитать не могу. Он поесть-то страсть, как любит. И вот и получается, сеньор, красиво, что сто пирожков это обычно на всех и не хватает. А кроме пирожков у нас редко что бывает. Да и пирожки-то они все же маленькие. И начинка в них бывает далеко не всегда. Поэтому про голод великодушный сеньор мы знаем очень даже хорошо. Украдкой вытирает слезу. — Матушка крысунья, можно я поцелую вашу руку? Крысунья, не привыкшая я к этому, смущаться буду. Вы уж простите меня, старую дуру, что я так налетела на вас. Но я, правда, очень боялась, что этот негодяй мерзавец грызучего напал на него, на моего милого сыночка. Как всегда подло, из-за угла. Он только и может, что из-за угла, подлец. Грызильда из-за кустов. От раскаркалась ворона, грызуча негодяй, грызуча подлец. Крысунья. Ой! А кто это у нас тут в кустах подслушивает? Грызильда выходит из кустов. Ах ты сквалыжница! Это я подслушиваю. Крысунья. Да уж не я, знамо дело. Уже и вон вытянулись аж в два раза. Грызильда. А ты-то сама-то... На себя-то давно в зеркало глядела? — Красиво, перестаньте, милые сеньоры. Я прошу вас, тут такое дело, Грызильда, дело ваше, нам, сеньор, известно. Он-оно, сидит в кустах и чуть не плачет. — Красиво, что? Грозета то здесь? — Грызильда, да где ж ей быть-то, крысунья? — Вы, сеньор, иметь хотите дело с этой вот болтуньей пучеглазой? — Ай-яй-яй! «От вас не ожидала!» Грызильда. «Подождите, я сейчас ей всыплю!» Крысунья. «Ну-ка, всыпь, попробуй, подойди лишь. Так отделаю, что навсегда запомнишь!» Крысио. «Дамы, милые, родные, успокойтесь! Гнева вашего не в силах разобрать я!» Грызильда. «Что тут разбирать?» «Держись, подруга!» Крысио. Что вам это? Миром разойдитесь, успокойтесь, красуне. Как мне быть спокойной, если эта вот развратная особа будет угрожать мне? Грызильда. Ах ты, дрянь! Бросаются друг на друга с кулаками. Красиво пытается помешать. Из кустов. Выскакивает Грызетта, из своего укрытия выбегает кры-кры, Пробует растащить дерущихся. Кры-кры, мама, мама, мамочка, не надо, я вот он! Влетает Грызучо Эй, тихо все! Урочный час настал, и начинается обмена ритуал. Тому уж, кто вздумает на ритуал смотреть... Я не завидую. Его уделом будет смерть. Драка тут же прекращается. Все медленно расходятся, Стараясь не оглядываться на центр. Картина шестая. Раздаются Мерные удары колотушки. Одновременно с двух сторон появляются хранители, одетые абсолютно одинаковы и в одинаковых масках. Один выкатывает на тачке тома кодекса, другой выносит, как рюкзак, за спиной огромные песочные часы. Первый – «Послушайте, послушайте». Второй – «Послушайте, послушайте». Первый скоро кончится песок, второй скоро кончится песок. Первый наступает срок ритуала, второй наступает срок ритуала. Первый последняя падает песчинка, второй ритуал начинается. Торжественно меняются кодексом и часами. Переворачивают часы хором «Потек песок». Время начинает новый круг. Пауза. Смотрят друг на друга. Первый. Устал я что-то, брат? Второй. И я тебе тоже скажу, брат, устал. Первый. Так и хочется присесть. Второй. И по чарочке. Первый. Э-э-э. Второй. По бутылочке. Первый. Ты что? Ты что? Второй. «Эх, ну хотя бы по стаканчику!» «Знатной минералочки!» Первый. «Или кваску!» Второй. «Или молочка!» Первый. «Или газировочки!» Второй. «Ну что, остановим!» Первый. «Давай, отдохнем малость!» Наклоняют часы так, что песок перестает сыпаться. Время останавливается. Все замирает. Музыка, звуки, все обрывается. Первый. Хорошо, когда тишина. Второй. Да, когда тишина, это очень хорошо. Снимают маски. Первый. Ну, здравствуй, брат. Второй. Здравствуй, дорогой мой братец. Обнимаются. Первый. А я вот что захватил. Достает газировку. Второй. И я тоже захватил. Достает стаканы. Первый. А еще у меня вот что есть. Достает складные походные стульчики. Второй. И у меня тоже кое-что имеется. Вынимает складной походный столик. Вместе. А, брат, ты даешь, брат. Обнимаются. Разливают газировку. Первый. За тебя, брат. Будь здоров, брат. Второй. И ты, брат, будь здоров, брат. За тебя. Обнимаются. Первый. Слышал ли ты, брат? Второй. Что слышал, брат? Первый. Занятный появился у нас тут парнишка, брат. Второй подходит к замершему красиво. Этот брат, парнишка. Да, занятный. Он мне тебя в молодости напоминает, брат. Первый. А мне тебя напоминает? Просто один в один. Второй. Ну ладно, дело не в этом. А в том, что жалко парня мне. Хороший парень. Первый. Так и мне тоже жалко. Никак ему с грызеттой потолковать не удается. Второй. С пра-пра-пра-пра-пра-правнучкой твоей подходят к гризетте. Первый. Ну да, с твоей. Она такая же моя, как и твоя. Ай, смотри, какая красавица стала. Второй. Ну, сразу видно, моя порода. Первый. Ага. И моя. Второй. Ведь говорил же я тебе тогда, давай не будем делиться мы на белых и на серых. Первый. Но если б мы тогда не разделились, то как бы кодекс разделили мы и время? Второй. Зачем же было их делить? Не понимаю. Первый. Ну как зачем? Вот ты чудак, ей-богу. Старик уже... А мудрости не грамма. Второй. Ты на себя бы посмотрел сначала, седой до кончика хвоста, осудишь как младенец. Теперь и серым-то тебя назвать никто не сможет. А я, как белым был тогда, так и сейчас остался. Первый еще каких-нибудь пять слов, и я припомню юность, тебя так вздую, что поймешь. Второй: А если дам я сдачи. Пауза. Молча смотрят друг на друга и сопят. Первый. Ну, пошумели, выпустили пар и будет. Второй. Да, брат, иначе долго будем спорить, и этот спор не кончить нам вовеки. Первый. Ты прав, не будем мы теперь об этом. Второй. Обнимемся же, брат, с тобой, как братья. «Первый. Приди в мои объятия, брат мой!» Обнимаются. «Ну что, ты знаешь, что мы с ними будем делать?» «Второй. Конечно, знаю. Мы запустим время для них лишь, для двоих. Первый. Согласен. Действуй. Второй. Давай часы сюда, мы их посадим» а сами удалимся, чтобы детям с подручней было меж собою говорить. Усаживают крысевую гризетту на походные стульчики, вынимают маленькие песочные часы. Первый. Что, брат, как думаешь, им хватит того, что здесь? Здесь ровно пять минут. Второй. Я думаю, что жадничать не стоит, когда любовь стоит у нас на карте». Мы что сейчас с тобой спешим куда-то? Первый, да мы-то не спешим. А с остальными что делать? Второй: мир пусть подождет, пока влюбленные сердца договорятся. Первый, ну что ж, согласим». Второй: ставим им вот эти, достает большие песочные часы. Ну что, пускаем? Первый, я готов. «Пускаем!» Переворачивают часы, начинается музыка, Хранители удаляются, Крысио и Грызетто начинают оживать. Картина седьмая. Крысело, мне страшно открывать глаза, Что, если уж ночь прошла, и солнце близок всход. Грызета, мой милый, здесь я, здесь, еще восход не близок. Крысьео, боюсь я посмотреть, боюсь я обмануться. Что, если призрак ты, грызета, нет? Но это я, взгляни. Грысьео, нет! Лучше прикоснусь, подай свою мне руку. Ах, как тепла она, открывает глаза. О, счастье! Это ты, Грозетта, мне стало вдруг тепло, как только я узнала, что рядом ты со мной, и страхи все прошли. Красиво, хочу тебя прижать к своей груди немедля, но только если ты не против. Грозетта, что ты, милый? Конечно, нет, моя мечта с тобою слиться. Обнимаются. Танец. Красиво. Досели мне неведомые страсти, В груди бушуют, лишь тебя увижу, Горячим молотом стучится сердце, А в голове туман, грызет, да-да, в моей он тоже. Скажи, люблю, и я навек твоя. Красиво, люблю, люблю, люблю, готов я повторить Сто тысяч раз, миллион, грызет, Мне одного хватило, мой ангел, мой король. «Мой рыцарь! Жизнь моя!» Танец продолжается. Крысио, «Любовь моя! Как хорошо мне здесь Наедине с тобою пребывать! Грызет-то на нас не двое здесь. Смотри, луна серебряный свой лик С насмешкою на нас направила и тихо наблюдает. Крысио, «А мы ее сейчас попросим удалиться!» «Сойди, луна, с небес!» — грызетто. «Иль скройся за горами! Своим сиянием мешаешь мне вглядеться В родные мне глаза!» — красиво. «Мешаешь насладиться уединением душ, Упиться чистотой чувств наших!» — грызетто. «Ах! Постой! Постой, не уходи!» Танец прекращается. Грызетто париста, Приникает крысео, потом отстраняется, садится, закрывает глаза руками, стонет. «О, я несчастная! Кого я полюбила! За что мне выпал этот тяжкий жребий?» «Крысео, что, милая, с тобою? Что случилось? С тобой навеки мы. Никто не сможет нас разлучить. Чего ж ты так печально?» Грызет-то «Крысео!» Как мне жаль, что ты, крысео, из белопузых. Вас мы убиваем, как только видим словом и оружием. Вражда между нашими родами уж длится сотни лет. Никто не помнит, откуда и когда она возникла. Но есть она, крысьео, мне странно это слышать. У нас в Крысляндии такого разделения в помине нет». У нас короткохвосты и длиннохвосты есть, Есть даже чернопузы, Есть длинноухи, есть коротколапы, Есть длинношорстные и лысые, И все друг с другом ладят, как родные братья. Грызета, мне не понять того, что говоришь ты, Не осознать, что все это возможно. Красиво, поверь мне, милая, «Я правду говорю, и раз в моей стране возможно это, так значит и у вас это возможно!» Грызета, «Но ты ведь знать не можешь, что у нас запрещены и браки между домами!» Крысьео, «Прискорбно мне, что ваши уложения так низко чтут любовь и попирают чувства, но я всем докажу свою любовь, родная!» Я уничтожу глупые законы. Я отменю неправомерный кодекс и вашу прекращу вражду навеки. И вот что я решил, Грызета, прости, любимый. Я не могу идти против законов дома. На горе мне тебя я полюбила. Себе на горе встретил ты меня. И видно, нам навеки расставаться пришла минута, крысео, никогда». Грызетто, вот поцелуй мой, пусть утешением будет он тебе. Красиво, прости, решился я свершить то, что задумал. Прими мой поцелуй. Я не прощаюсь, бросается к крысоловке и решительно входит внутрь. Дверца крысоловки с ужасающим лязгом захлопывается за ним. Грызетто падает в обморок. Появляются хранители. Первый. ой яй яй яй Ты посмотри, что он наделал. Второй. Ой-ой-ой-ой-ой. Помоги-ка мне. Давай вот сюда ее. Поднимают грызету, усаживают на стульчик, большие часы останавливают. Ставят маленькие на пять минут. Первый. Я же говорю, весь в тебя. От такой же прыткий. Второй, вот-вот-вот, точно, весь в тебя, такой же глупенький. Подходят крысоловки. Ну что, сам, значит, залез? Кресиво, сам залез. Первый, а зачем залез? Крысел. ну, надо, значит, вот и залез. Второй, ух ты, грубит. Первый, Говорю уже, на тебя в молодости похож. Кресиво, ты, дружок, лучше не груби. А то остановим твое время, и не видать тебе грызет ты. Второй. Ладно тебе, не пугай парня, хороший парень. Раз надо ему, значит, не зря залез, обращается Крысева. Ты только нам по секрету скажи, зачем тебе это, а мы уж точно никому не расскажем. Крысева. Между двумя домами крыс вражду считаю я ужасною ошибкой. Ошибку давнюю исправить я хочу. Затем и нахожусь я в этой клетке. А чья ошибка-то, судить я не могу. Второй. Первому. Слышал ты, что он сказал? Первый. Как же тут не слышать? Слышал. Второй. Ну и что теперь ты скажешь? Первый. А что хочешь ты услышать? Второй. Хочу услышать я, что был неправ ты, когда со мной спорил. Вот тебе. От постороннего суждения верное. Обращается Крысево. Да, кстати, как тебя зовут-то? Посторонний. Крысево. Крысево? Я зовусь. Первый. Что, что? Крысево. Крысево. Второй. А батюшку зовут как? Крысево. же звался. Мир его праху тоже был красиво. Первый. А папенька его? Крысево. Да тоже так же. Второй. А дедушкин отец? Крысел, и он крысело. Первый. Не может быть. Уже ли это правда? Боюсь спросить. Ну а прапрадед твой? Крысьева. Он был как все. Крысьево. Второй. что наконец сбывается, что мы с тобой вписали в кодекс? Первый, подбросив пять монет, и все они легли одною стороною. Второй: Тогда и выбрали с тобой мы имя для того, кто должен спор наш разрешить и кончить между домами крыс вражду. Скорее откроем кодекс. Листают тома кодекса. Первый вот здесь, смотри. Второй: Нет, в этом томе, брат. Первый, ну что ты споришь? Говорю тебе вот здесь. Второй. Я точно помню, где. Не смей перечить. Первый. Нашел. Ага. Читай. Еще он будет спорить. Второй. Крысео пусть прочтет. подай котом ему. Первый передает через решетки клетки книгу. Крысео. А где читать? Первый. Где я загнул страницу? Крысео. И будет имя рыцаря Крысео и предки все его до пятого колена крысео быть должны, тогда вражде наступит, конец, и мир придет. Второй. Так сбудется ж все это. Пора нам на покой. Давай, мой брат, запустим, мы время и пойдем. Первый обращается к крысео. Ты книжка то верни, Книжка ценная, очень старая. Если потеряешь, то потом не расплатишься. Давай, давай, давай. Да аккуратнее страницы не помни. Там, где уголок был загнут, выпрями. Вот, молодец. В руках подержал, прочитал и спасибо тебе. Все, бывай здоров. Красиво. Вы что, совсем уходите? Второй. Совсем, милый, уходим. Совсем, навсегда уходим. Вот только часы сейчас поставим, как надо, и привет. Красиво. А я? А мы все Первый, А что ты? Ты рыцарь. Про тебя он в книжке сам же прочитал. Второй. Не покой нам пора, милый. Кончается наше время, а твое, рыцарь, время. оно только начинается. Так что думай, соображай. Еды у тебя навалом с голоду не помрешь. А грызет-то твоя от тебя никуда не денется. Только уж ты не обижай ее. Береги, люби. Первый. Все, брат, пора. Давай обнимемся. Второй. Да, брат, обнимемся. Обнимаются. Первый. Прощай, рыцарь. А мы на покой. Антракт у нас. Второй. Антракт. Шелест голосов. Антракт. Антракт, антракт исчезают темнота.